Здравствуйте, сегодня я решил заняться прививочными работами виноградных черенков, или так сказать, настольная прививка черенков. Для этого, прежде всего, необходимы черенки. До этого у меня все черенки, которые находились на улице, я их занес. Два-три дня они должны оклиматизироваться в помещении, потом их замочить водой на определенный период времени. Смотря по состоянию черенка и на определенный период времени необходимо произвести вымочку черенка. После этого необходимо его просушить. Это примерно 2-3 часа, чтобы они просохли. Для чего, чтобы просохли? Потому что будем мы парафинить, и парафин к влажной среде не так очень пристает. Поэтому лучше их немножко просушить. Для просушки я просто положил их на газетку. И газетка лишнюю влагу питала. И они так просохли. Теперь приступаем мы к прививочным работам. Для этого подбираем приблизительно подвой и привой, чтобы были одинаковые по диаметру. Сечения, чтобы было одинаковое, Но ни в коем случае, чтобы привой не был толще подвой. Подвой можно брать толще, а привой тоньше. Это разрешается у всех прививочных работ. Итак, приступаем. Берем мой черенок по двое. По у меня чуть-чуть будет потолще. На нем делаем срез. Срез лучше делать, вот как мы видим, где почка. Почку сразу не удаляем, чтобы лучше было видно где. И место, которое будет идти у нас под корневую систему, брать, где диафрагма более плотная. Она более плотно там, где расположен усик. И эту сторону мы будем брать на подводе для проращивания на корневую систему. Поэтому необходимо тут брать где плотно диафрагма Берем черенок подпочка почка и срез делаем не от почки, а в среднем на 90 градусов. Разворачиваем, берем где-то в среднем 3-4 сантиметра от поверхности, но скоро надо будет с секатором здесь торцанем, торцанули, и 3-4 сантиметра берем от конца и делаем срез, срез делаем ножом острым, нож должен быть острым, берем э, начиная срез от самой рукоятки ближе и будем делать протяжку, и так приступаем, смотрим как это получается, раз и протягиваю я, раз и протянул все Одним махом срезал. Но эта привычка войдет в навык только потом, когда будем шанс это заниматься. Делаем на две третьих по всей плоскости, которую срез сделали, две трети сверху или снизу 1 третья отступаем и делаем язычок. Язычок углубления я делаю на поверхности две третьих или можно сказать до сечения верхнего среза. И так делаем мы язычок. Вот как видим. Язычок вот сделал до верхнего среза конца. Вот он язычок. И ту же самую процедуру будем делать сразу на привое. Привои я не делал сразу маленьким. Почему? Потому что потом неудобно будет держать в руке. Поэтому беру сразу заблаговременно. Отступаю где-то от почки необходимо отступить где-то 1,5-2 сантиметра и плюс 3 сантиметра на срез. Получается где-то 5 сантиметров. От почки беру срез, где-то 5 сантиметров, и секатор отсекаю лишним. Здесь берем срез, начиная от почки, один вариант я сделал от почки, другой сделаю противоположной почки. Посмотрим, где лучше будет образовываться калус и заживление этой раны. Сейчас я делаю от почки. Отступаю где-то приблизительно полтора, Два сантиметра, вот два сантиметра ступил где-то и то же самое. От конца беру лезвие ближе к куркоядке, чуть-чуть делаем углубление, наклоняем нож и делаем срез. Раз и все. И одним махом мы срезали. Теперь что нам необходимо? Теперь необходимо сделать также язычок. Также ступаем одну треть с нижней части или две трети сверху, как удобно кому считать. И делаем углубление, тоже где-то на полтора-два сантиметра, как срез. Вот такой язычек образовался, чуть-чуть его отводим, чтобы легче заводить. И теперь заводим подвой и привой. Как мы видим, я еще не обрезал концы, ни там, ни там. И теперь заводим. Заводим мы, совмещая камбий. И на привой, и на подвой. Вот как мы видим, вот камбий хорошо совмещен. Вот совмещу. И сейчас покажу еще другой способ, когда привой тоньше подвоя. У меня есть тонкий черный, я взял как раз тонкий привой. Сделал здесь на тоньше привой, также язычок. И теперь посмотрим, как необходимо соединение. Соединяем мы одну сторону подвое и привой. Вот как видим, видите, одна сторона совмещена. Здесь нет. Здесь пусть будет как двое у нас толще идет, то одна сторона получается как бы оголенная. Многие делают поселедки вот приблизительно вот так. Это неправильно. Камби здесь и здесь не будет друг с другом соединяться. И этот черенок никогда у вас не срастет. Он может срасти здесь, но запальцевание, если не произойдет, просто он погибнет. Поэтому необходимо смешать на одну сторону и совмещать камбий с одной стороны. Вот как показано здесь. Вот, видим, с одной стороны. И теперь можно хлопчатой бумажной ниткой обмакнуть. Но я беру тот же самый привой, который я ранее подготовил. Подвой вот один и привой. Привой это та часть черенка, которая будет расположена сверху, с которой будет идти дальнейший рост данного саженца. Вот мы совместили, как мы видим, все ровно совпало, сечение подобрано ровно, вот как мы наблюдаем, все ровненько, и теперь это все будем прижимать бумажной ниткой. Берем нитку бумажной и зажимаем, обводим, много витков я делаю, плотно прижимаем, нитку я себе сделал решение намного лучше чем другими какими-нибудь обмоточными материалами наподобие пленки нитка намного лучше нитка прижимает в каждом миллиметре мы можем ее прижать и она прижимает плотно и срастаемость меня этих поверхности проходит можно сказать 99 100 редко бывает что она не срастется здесь вот теперь мы посмотрим как я? это все выглядит вот она выглядит мы видим все ровненько никаких зазоров нигде нету все ровно теперь можно производить обрезку обрезаем здесь наискос от почки ну здесь роли то не играет но от почки давайте сделаем потому что как навык мы взяли пусть так навык у нас и остается от почки делаем кассовый пресс осупил где-то 2 сантиметра от верхней почки В нижней части Делаем 5-7 миллиметров от самого узла, диафрагмы, от почки ниже. 5-7 миллиметров делаем, раз, и все. Так как подгое нам не нужно, чтобы он потом, если что, чтобы корни не давали роста, мы эту почку удаляем, обязательно удаляем почку, теперь можно удалить спокойно. Вот удалили мы почку, она здесь не нужна. И наносим рамки обыгновенным шилом. Разным предметом я наносил, но пришел к выводу, шилом более удобней. Оно хорошо держится в руке, хорошо наносится рамки этим тонким. 3-4 по окружности таких делаем углубления и на длину где-то тоже 3-4 сантиметра. Все. Теперь, когда все это мы сделали, опускаем парафин и в холодную воду сразу. И вот как оно у нас выглядит. Вот почечка. Вот все это здесь. Пирочка здесь у меня написана. У меня получился две пирочки. Здесь я брал почка и эта почка у меня. Все мешается. Теперь я разверну на 90 градусов. Проверим. Теперь я разворачиваю на подвое. Не от почки беру, а на 90 градусов. Тоже оступаем где-то 3-4 сантиметра. И делаем срез. Раз. И все, срез готовы. Делаем так же самый язычок. На подвое мы сделаем и теперь на кривой будем ту же самую процедуру делать. И теперь, здесь я развернул от почки на 90 градусов, а здесь также берем, под почкой можно взять, но я хочу взять от почки на 180 градусов, проверить, есть разница или нет. И делаем так же самое косой срез одним движением. Также примеряем, чтобы соответственно стороны вот чтобы они совпадали по длине. И теперь проверяем, чтобы длина среза была одинакова, что на подвое, что на приводе. Длина одинакова. Теперь можно делать язычок и на приводе. Также одну треть отступаем от всей плоскости среза. Вот сделали. И теперь заводим друг за другом язычок за язычок. И равняем стороны. У нас бывает диаметр разный по сечению. Совмещаем только одну сторону камбия. готов Здесь привой чуть-чуть потоньше. Поэтому я совместил только одну сторону. Вторая сторона камбия получается с высоком. И теперь проходим так же самой ниткой. Обматываем ниткой. Плотненько прижимаем. Все, прижали. Теперь необходимо их за парафин. Берем парафин, углубляем раз и два. Я делаю утолщенный парафин. Почка тогда будет не так быстро развиваться. Она будет под толстым слоем парафина. и Поэтому ей будет тяжело просто пробиться. Все, вот так мы сделали. Теперь делаем нижний срез 5-7 мм поступаем от почки, срезаем почку, срезали, делаем также бороздавание, берем шилок бороздавание и наносим его рамки, 3-4 рамки по всей окружности данного червяка. Все, сделали, многие берут еще добавляя сюда корневин или что-нибудь, чтобы быстрее корни образовывались. Я хочу сделать натурально, без ничего, никаких корневинов ничего. А то в прошлом году я делал корневин, корневин попался фальшивый, и мне это не понравилось. Надеялся, что будет нормально, он все равно без корневина, все задержка пошла где-то на два-три дня, это мне роли большой не сыграет. Если все нормально сделано и без корневина, все будет хорошо. Тряпочка у меня это уже влажная. Ложим на, на него на тряпочку. А это, наверное, полотенцем такое, бумажное. Теперь засыпаю немножечко перлита. Вот перлит у меня. Небольшой слой делаю перлита. Он в удерживающий. Засыпаю перлит немножко тонким слоем везде засыпаем и теперь подворачиваем одну сторону тряпки концы должны быть ровно все каждый черенок друг от друга где-то на расстоянии должен располагаться не менее пяти сантиметров и делаем подворачивание вот заворачиваем заворачиваем так тут пернет Будет влагу упитывать, и влага будет дольше содержаться, чем без него. Концы мы берем, заворачиваем внутрь тоже, где макушка черенков. Все, вот так мы завернули, вот так у нас выглядит уже куколка из тряпки такая. Теперь необходимо я положить в салафан, чтобы был парников эффекта. Вверх ложим кверху. Чтобы не попутать концы, можно какой-нибудь предмет сюда положить, и мы будем знать, что это верхний часть в дальнейшей И так он будет вот заложен, бумажку или что-то, и мы будем знать, что это вверх у нас. пакет, и поворачиваем этот поворачиваем как-то. Можно и второй пакет сверху дать, потому что, маленчик там получается отдаленно, чтобы не так быстро уснаправился, но второй мой пакет, сверху. Уже не будем его так обворачивать, мы просто его наложим спокойно, вот, свободно он должен быть, но не обворачиваемся, чтобы хоть маленечко кислорода туда поступал. Все, и теперь этот пакет вложим на верхнюю часть или на кухонную какую-нибудь мебель или где, где температура у нас достигает 26 градусов. Это самый более такой приемлемый способ для дальнейшего образования калуса в этих местах. И после этого будет образоваться там корневая система. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезно. Пишите на страницах просмотра видео свои комментарии, свои впечатления. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успехов и удачи. Всего доброго. До свидания.